Огонь! Хватит! Пишли! Лишаем двух бойцов, блять! Кто хуярит? А, блядь. Я не понял, блять! Не скопчуемся! Пишли! Посадку через посадку. Наши козаки из Луны не принимают. Отставить огонь мы всех убили. Марсель, ты живый? Да, вы ч ⁇ по мне стреляете? Вы ч ⁇ гоните, блядь? Нихуя себе, блядь. Да ты ч ⁇ блядь, не кричишь, что ты, блядь? Ты что по нас, куяр? Ладно, конец связи, блядь. Конец связи, блядь, блядь. нас напилить чуть-чуть.